Mm. <music> завершился самый значимый и масштабный молодежный форум Приволжского федерального округа ИВЛГ-2020, проходившись с 24 по 28 августа. Он проходил впервые в дистанционном формате. В нем приняли участие 3607 резидентов и более 65 тысяч зрителей из 82 регионов России. В этом году грантовую поддержку получили 97 проектов на общую сумму свыше 46 миллионов рублей. Молодежь Республики Татарстан выиграла 12 грантов на общую сумму более 4 миллионов рублей. В числе победителей представители Представители казанского федерального университета грант в размере 200 тысяч рублей получил проект лайк и донор 20 начальника отдела по работе с общественными организациями институтом кураторства департамента по молодежной политике казанского федерального университета гульнас Мардановой. 20 не просто так потому что в прошлом году мы уже получили грантовую поддержку Росмолодежи на реализацию проекта просто лайк и донор из названия уже понятно, что проект связан с донорством. Конкретно направлен на популяризацию добровольного донорства в студенческой среде, в том числе на популяризацию повторного, вторичного донорства, потому что часто бывает так, во время проведения донорских акций мы с этим сталкиваемся, что студентов есть желание сдать кровь, они вот разово сдают кровь и забывают об этом. Хотя донорство на самом деле важно, чтобы в этом, была, в этом деле была стабильность, чтобы в этом деле была регулярность. И это очень важно. Мы доносим информацию до студентов. и Именно об этом. В прошлом году проект стартовал очень успешно и планируется реализовывать его каждый год в разных форматах. Например, в этом году добавилась съемка видеороликов о донорстве. Еще один интересный аспект нашего проекта, он связан с названием «Лайк-донор». «Like Почему такое название? Во-первых, мы ставим лайк «like» донору, да, одобряем его желание помочь другим, сдать кровь. С другой стороны, лайк «like донор как донор. Да, то есть мы рассказываем о том, что донор должен вести здоровый образ жизни и как бы стремиться быть как донор, это значит стремиться следить за своим здоровьем, стремиться э, э, вести здоровый образ жизни. То есть таким образом у нас еще определенный блок, связанный с э, популяризацией здорового образа жизни среди студентов. Мы проводим там, зарядки со звездой, зарядки, зарядки с нашими студентами-спортсменами, да, активистами, рассказываем об этом направлении. То есть такой комплексный проект получается. Грант на сумму 124 тысячи рублей на реализацию проекта Точка роста Агромастерская получил выпускник Набережной Челнинского института Казанского федерального университета. Специалист по работе с молодежью молодежного центра Орион города Набережной Челны Басир, Ганеев. Диана Шеленкова, Виолетта Басова, Универньюз.